Я из Кубинки в город Звенигород до работы езжу каждый день на велосипеде. В будний день – это 35 километров в одну сторону. То есть в день у меня получается 70. Ну, конечно, раз, два, когда плохая три, погода, три. ливень, раз, вот, я немножко раз, два, сачкую, раз, два, езжу на автобусе. Раз, два, вот, ну, а раз, в остальные три. дни практически раз, два, каждый день, в рабочий день еду на велосипеде. Раз, два, С собой лишь самое важное. В пяти сумках, крупы, набор инструментов, предметы первой необходимости. Поддержавшись